А любите ли вы истории, которые могут замотивировать и дадут долгожданный пинок для решительных действий? Тогда вам действительно стоит посмотреть это видео. Да, стоит, даже если вы не любите истории. Просто после просмотра этого видео вы равнодушным точно не останетесь. И это я вам серьезно. Меня просто сильно вдохновляет, как люди могут получать солидное вознаграждение за, казалось бы, странные действия. Они действительно странные, поскольку мало кто вот так легко получал 150 тысяч рублей в месяц на картинках, причем почти без усилий. Да? Вы действительно через специальный сервис создаете качественную картинку, присылаете ее опытному инфобизнесмену, который желает красиво оформить свою группу в соцсети, и он за это вам платит 500 рублей. И вот как-то так может быть и у вас. Если вы внимательно изучите видео, заберете инструкцию и начнете ее внедрять, в общем, все подробности, как всегда, по ссылке в описании под видео.